Спецназ ФСБ обыскал нового подрядчика Зенит Арены. Я так понимаю, был вчера, а сегодня вот эта новость с десантниками. То есть уже ни на кого они не рассчитывают нового подрядчика. Хлопнули. Деньги делят. Потому да. что один хочет своего подрядчика привести, другой своего подрядчика. Потому что они отлично понимают, что любой бюджет будет выделен. Ближе к чемпионату будет такая тема. Выделили 30, 30 миллиардов. Они сказали, мало не успеваем, дайте еще 40. те, только достраивайте. Потом еще 50. Это как было с Сочинской Олимпиадой. Когда уже сроки начнут поджимать, они выделят любые деньги. И можно будет украсть сколько угодно. Медведев призвал развивать онлайн образование в России. Да, про Хорошая вещь на самом деле, но когда государство наше что-то предлагает делать онлайн, я сразу вспоминаю вот этот вот госпоисковик «Спутник», да. на который потратили, по-моему, сколько 50 миллиардов рублей, и у которого посещаемость там типа 30 человек в день или 300 да. человек в день. Вот, вот будет такое же развитие. Я еще могу сказать, что образование... Базовое, так сказать, должно быть, а онлайн это дополнительное образование, но мы еще пока не дошли, информационный мир не стал таким всемогущим, чтобы основным образованием был онлайн, конечно так и будет в конце концов, но это дополнительное образование, он предлагает учителям идти подрабатывать где-то, да, там полная разруха, а онлайн образование, какое онлайн вообще образование -то? Ну, За... онлайн образование все-таки в первую очередь оно для более-менее взрослых подростков и для студентов, для взрослых людей. А главная проблема российского образования то, что сейчас даже в начальной школе у нас полный трэш творится. Да, я взял учебник для первого класса и я не смог решить задачу, потому что я сразу же не понял, что в, в задачах, э, ну, для школы может быть больше, чем одно решение. Я посмотрел и вижу, ну, здесь три решения, как минимум. Но это институтский вариант, да, и это в рамках логики, там, предикатов, возможно. Ну, я охерел вообще, извиняюсь за уважение, когда мне сказали, что здесь, ну, да, здесь ну, два варианта решения, там, как минимум. Ну, я три нашел, ну, ну, ну это, это же вообще, это бред, это для первого класса, я вот специально, надо взять, я покажу.